Италии ничего не дали привет, закончился мой отдых. Больше недели я, наверное, был дома, кайфовал, отдыхал. Сейчас выехал бы работать. Вот такое состояние мне нравится, когда ты не то чтобы ты отдохнувший, ты даже ну просто желаешь чем-то позаниматься. Просто хочется уже что-то. Вот такое состояние самое четкое. Не просто ты отдохнул, а просто уже даже прям вот хочется какой-то активности, что-то поделать, тачки повозить, каких-то приключений, препятствий. Всего этого мне уже не хватает. Так что, забираем машину не сам Versa, где-то здесь она стоит, черная тачка. И едем за следующий, потом следующий и потом выезжаем в Чикаго а где-то по пути мой подписчик Виталий перехватит меня то ли на самолете, то ли на машине выйдет ну и мы с ним будем проходить практику он недавно получил грузовые права поэтому все это вам мы вместе расскажем так, не туда пошел Карточка. Что-то что мне, ребят, не везет. Я не могу этот Nissan найти. Нет его здесь. Сходим, наверное, в офис и попросим уточнить их, чтобы они проверили. Еще раз, может быть, кто-то автомобиль перемещал. Погнали в офис. Окей, okay, thank you. All right. Four zero one, all, all way, right? Yes, this is 401. Check with a little bit different location. Okay, give me the work order number. Uh-huh. zero. Okay. Yeah, okay, thank you. You're welcome. Thank you, thank you. Good Так, короче, приветливые такие дамочки работают в Манхэме. Довезли меня на такой машинке, сказали где-то вот здесь машина. Oh yeah, thank you. Уу, нашли я думаю это вообще седан будет это какой-то хэтчбэк но ну, неважно какая разница поехали долго ребята долго время много по трассе полчаса наверное, может быть больше ладно что делать так бывает куда торопиться так ребят следующий автомобиль нашли отлично погнали дальше lexus Ребята, всем привет, доброе утро! Нарядили меня вот в такую штуковину в прошлый раз, мне еще здесь ее в Тюхале продали. Я приехал в порт, здесь мне нужно забрать автомобиль. Я здесь был, вот второй раз сегодня а здесь. Первый раз я был где-то полгода назад или год назад. Здесь огромные очереди, куча машин. Как я не люблю сюда ездить, но хорошо платят за машину, но между тем я должен заплатить 125 долларов за то, чтобы какие-то там документы мне оформили. Сейчас приедет специальный человек, который сопроводит меня, отвезет на то место, где у меня стоит тот автомобиль, который мне сейчас нужно забрать, Honda Civic. Короче, здесь, не знаю, пятиуровневая какая-то защита при въезде. Охрана стоит, проверяет тебе документы, оформляет, предоставляешь все документы, бумаги. Потом они проверяют, нет ли у тебя ничего внутри. Я открываю штору, выхожу из машины, она затаскивает какую-то камеру. Камера светит, смотрит, чтобы ничего не было. А после этого вот сейчас я жду теперь какого-то водителя, который меня сопроводит заберу машину, но ну, в общем, такая вот, блин, долгая процедура, это не просто участник забрать, ну, и, в общем-то, я выезжаю, сейчас я нахожусь в Джексон-Вилле, это Флорида еще, ехать мне в Чикаго, я пойду через Атланту, я так всегда езжу, и там я заберу как раз своего подписчика Виталия, в общем-то, что еще вам сказать, ну, так все идет, в основном по плану, ожидаю помощника и пойдем забирать машину последнюю. она увидела надпись про Путина на двери и такая улыбнулась типа круто такие дела ребята ребята наконец я забрал этот автомобиль Honda Civic 2022 года вообще Два часа мне на это понадобилось, представляете, куча бумаг, туда в офис иди. Эта женщина меня повезла, привезла, Они все не торопятся, потому что зачем он торопится? Им платят в час, поэтому они вот еле, еле, еле, еле. И больше у них зарплата не станет от того, что они быстрее мне сделают. Поэтому они вообще не заинтересованы, все еле ходят. Вообще интересно, конечно, понаблюдать за работой ну, вот этого порта или порта, как здесь все устроено. Ох, какой блестящий трак, какая красота. все ребята, тачку мы погрузили колеса спускать не пришлось женщина просто ждет меня, поэтому я вам снимать ничего не стал быстренько загрузил вот таким образом, ребята, полиция останавливает водителей просто поджимается сзади включает бегалочки также меня остановили но здесь я уверен, что за скорость они стояли где-то на мосту и сверху мерили скорость кстати, вы знали, что в Америке Запрещено мерить скорость вот этими радарами, треногами, штативами. То есть, мерить скорость может только полицейский, только лично полицейский, убедившись в том, что вы нарушили, поехать и догнать вас остановить и привлечь к ответственности. А просто так, ведь по счастью прийти в Америке не могут. В ребят, три машины нужно скинуть, для этого нужно одну перегрузить. Одна машина не хочет заводиться, Lexus старый, Эрикс, аккумулятор севший. То ли джамп-стартер севший, то ли что, я не понимаю, не получается. То ли она просто плохо заводится, этот Lexus, Он, точнее. Мы пробуем проводами, тоже не получается. А, Виталик пошел за джамп-стартером, у них возьмет. Вообще, как обычно, некогда, быстрее, быстрее все. Время 5.25, блин, время уже поздно. 5.25, 4.25, в 5 закрывается аукцион, где мне надо машину одну подобрать. Ладно, думаю, что все, успеем все равно. Виталий, ничего не дали. Виталий, ничего не дали. А, ага, несет вроде какой джамп стартер. Чувак какой-то. Ага, вон они стоят, уже принимают машины. Так, надо нам скорее расписываться, ребятки, и мы поехали. Все, включимся, да? тебя? shining One bill for two cars one more. Okay, ребята, время. Сколько? 57, 4,57. А они до 5 работают. Я как это помните? Видео было. сядь, будем пить пиво. сядь, будем пить пиво. Ребят, вроде успел. Уже время даже 5.03 где-то. Они ей быстренько дали бумажку и сказали, иди ищи свой автомобиль. Как его найти? Не знаю. Lane 9, lane 7. 7. В общем, ребят, я покатался здесь вокруг. Машину не нашел, к сожалению. Сейчас я иду ним в офис, говорю, что делать? Машины нет. Они сказали, что а, машина на 77-78 в конце где-то там. Вот это 77-78. Пойду в конец, буду просто идти по пути и смотреть. У них уже все закрыто здесь. Все офисные здания закрыты. Люди разбежались домой, поэтому приходится вот так одному. Вообще никого не осталось здесь. Рано, что-то не в 5 часов, водители все. Так, я думаю, что вот это. Да, 77-78-78-19. Вау, это что такое? 77 откройся, нет? Как мне ее открыть? Такая малютка, можно перевернуть. Ключ внутри, но она закрыта. И что делать, ребят? Что засунуть куда-то туда? Ага, как дальше-то? Блин, как открыть ее. Ёлки тоже, открыть, да? Как-то можно, ребят, через капот залезть внутрь. Жалко, что ваши подсказки, если они вообще были или есть, несколько поздно будут. Так, что можно сделать, ребят? Что я могу сделать? Могу предохранитель пересчитать, могу проверить жидкость, по колесам постучать, масло проверить. Масло есть. Почему не открывается тогда? Блин, что делать ребят? Ну, я этот, этот рычаг трогаю. То есть я его открываю, а дальше что? Ладно, что делать, пойдемте отсюда. Да? Сейчас я сфоткаю, скажу ему, что... Я не могу открыть. Помоги мне. Вай-фай, смотрите, тут даже есть. Может быть, вот так стекла? О, да, кстати, хорошая идея. Сейчас я каждое стекло пройдусь и вот так сделаю. Нет. Индия хорошая. Блин, я реально перевернуть могу. А кто-то уже пытался. Видите, руки чьи-то. Ключ внутри, но она закрыта. Походу, кто-то пытался. Ребята, я сделал это. Я ее завел. Кто догадается, как я это сделал? Как я ее открыл? Вот эта дверь тоже должна быть теперь открыта. Я, короче, взял ключи вот с этой машины. Вот они. То есть мне нужно было вот этот торчок достать. Я понял, что она недавно, эта машина открывалась. Почему? Потому что когда он звонил, тот ему четко сказал, где этот автомобиль стоит. То есть недавно они ее приняли и поставили. Поэтому я начал размышлять логически. Так, здесь я открыть не могу, нигде открыть не могу. Я ее, кстати, опять закрыл. Ну ладно, я открою ее. И я увидел вот эту дырку. Я посвятил сюда фонариком и увидел там вот такой вот, как он, ну типа шток идет, который вниз. Тягу, тягу вниз, который открывает ручку. Я эту дверь тоже открыл, кстати, сразу. Ну и все, я эту тягу потянул и открыл дверь. Вот так. Слушайте, ничего себе Виталий способный. Я ему один раз показал, и то я даже не показал ему, я не успел показать. Он уже сам все открыл, смотрите, гидравлику. Красава. Но одну штуку не успел. А это что, не, не смог открыть повыше? А повыше поднять не смог это? не знаю. Я покажу. Чуть-чуть не умещаемся. А, мы умещаемся, наверно. Так, ребята, значит три машины. Мы здесь уже. Это Сан-Луис-город. До Чикаго еще, наверное, километров, ну километрах это наверное 500. Вообще, ребят, забираем сейчас здесь Камри. Это Камри локальная, то есть в принципе ее сегодня берем, завтра отдаем. И таких машин две. Но уже забрали сейчас еще одну. Вот, вот это что ли? Да, на, проверяем вид код на всякий случай, чтобы как в прошлый раз не получилось. Да, он. А тем временем Виталий там уже открывает, вон он уже открыл гидравлику. В общем, помогает и учится. Виталий сказал, что... нам не нужен, он интернет ваш. Немножко, ну, стесняется, не знаю, не хочет. Я очень не привык он на телекамеры записываться. У нас же с вами канал большой, аудитория огромная, правильно? Миллионник практически. Поэтому, ну, не хочет и не хочет, ладно. Значит, инкогнито останется тот человек, кто у меня покупает трейлер. Мне бы хотелось, конечно, с вами его познакомить. Я так и планировал это сделать, но мне уже душу греет то, что он просто мой подписчик. Смотрит мои ролики и наблюдает за мной. Так, ребята, наконец-то даем Ауди. Ауди я забрал еще неделю или две назад. Клиент-педалага обзвонился весь. Я, говорит, ее никогда не видел даже. Дай мне мою машину, пожалуйста. Фух. Мы сейчас находимся в Чикаго, здесь прям достаточно холодно, честно говоря. Сегодня пятница, поэтому максимально нужно сделать, успеть много, чтобы не попасть здесь на выходные. Но я вам уже рассказывал, могут дилерские, дилерские закрыться и проторчать здесь. Понедельник не хотелось бы. Понедельник я уже быть должен дома. Чё, кейс? Ну вот еще 20 очков Ребят, забираю Range Rover 2023 года. Представляете? Совершенно новый, надо внимательно, внимательно делать инспекцию. Очень большая машина, очень высокая, очень тяжелая, но за нее прям платят как... За две, поэтому есть смысл ее взять. Причем вот это тоже, по-моему, во Флориду, ребята, идет машина. Мне ее тоже давали, но я не взял, потому что ну, реально я не умещу просто. Мне бы вот это уместить. Одну огромную. А, mm я.. -hmm. Yeah, I will call her. You just call her. When be there Monday? Uh, yeah, uh, Monday. Or Sunday? Maybe Sunday, yeah. Sunday, okay. That's, she'll be there Sunday in Florida, so... Yeah, try she to do there it. Early? That's fine. Yeah. Блин, я им позвонил заранее, сегодня, за час. Говорю, машина готова? Да, машина готова, все. Я вот я сейчас до уже, ребят, минут 20, они ходят, стикеры какие-то клеют. Почему нельзя было сразу подготовить? просто бездельники просто лентяи сидят на месте пока знаете петух не хлюнет они не будут шевелиться такой прямо прямо американец знаете ли. <laughs> как из фильмов такой car is ready ready to go your truck показывает где мой трак где мой трейлер спасибо что показал ладно загоняем шарф. там уже Тали подготовился Сказал, что это special customer, special customer. Какой-то там крутой деятель, якобы. Ну, они, в принципе, любого так называют. Все у них special. Приехали дальше. Забрать надо Ferrari отсюда и отдать одну Ferrari. Но, поскольку вот здесь у нас на жопе Right. You have, to, you have to unload in the street on our side of the street, you cannot park here. But I can park on the street. You can park on the street. Legally, you can park on our side of the street. Not, not the other side, our side of the street. This side? Last side? Yeah, this side. But I need to turn around? You can just back it. Back it Oh, in yeah, I okay. can. park on the street on yeah. our side, right? Yeah, okay. back Off, right? yeah, Блин, как будто бы, я не знаю, что-то горит, он так выбежал, а, -а, а нельзя, нельзя стоять, нельзя, чувак, нельзя, так нельзя. А это что ли, ребят, для меня? Ага, ключи подходят, значит, это окей. Ребят, одну Феррари скинул, здесь же другую Феррари забрал. Офигеть, на 97-го года, ребят. Представляете? Там какой-то чувак у меня странный машину принимал, как вы видели. Он, наверное, минут 15, как будто бы намеренно тянул время. Взял фонарик и начал заниматься ерундой. Просто все светить, проверять. Смотрите, ребят, первый раз такой ключ вижу большущий. С экраном, с каким-то. с Сенсорным, наверное. Вроде машина новая, но так по чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть царапки. Oh, uh, I had to throw some air in the tire. That's why I was. Oh yeah. <laughs> that's, I said I didn't want any problems for you guys. Nice place. <laughs> Pardon? Nice place. <laughs> And, well, yeah, that's what I was gonna hit you on that side. This is good too. Yeah. But the other side was is too good too, so it doesn't yeah. matter. How many keys you have? Uh, you're going to get right here. You'll have one. Uh -huh. I got okay. one there. Uh... On, think, sign. Uh, yes, right here. Here? Yeah. Ребята, всем привет, доброе утро, доброго утра, правильно, да, говорить. В общем, сегодня суббота, ну, утро, соответственно, я же сказал, доброе утро, значит, утро. Мы с Виталией приехали забирать Porsche Panamera, крайний автомобиль. Не последний, крайний. Потому что, когда говорю последний, тоже кому-то не нравится. Блин, такая красота. Посмотрите, какой мир вообще красивый. Смотрите, осень. Осень. В Майами нифига не осень. В Майами жара, по-прежнему лето. А здесь осень. Вон белочка бегает. Сейчас я вам покажу. А вот, собственно, Porsche, автосалон, куда мне и нужно. Вон, белка побежала. Ну, не кайф ли, а? Мне кажется, счастье, оно в мелочах. Вам так не кажется? В общем, сейчас забираем Porsche Panamera и выезжаем. В принципе, достаточно быстро. Разгрузились, загрузились. Виталю чему-то научили. Ребят, пришел в автосалон. Porsche называется. Вчера позвонил дилер. Ну, не дилер, а менеджер, что ли. Амбассадор они здесь называются. Те, кто продает машину. Я говорю, я буду в 9. Да, хорошо, я тебя жду. В итоге... В 9 приехал, подожди 10 минут, куда-то убежал. Теперь, говорит, у меня митинг, ну, встреча, типа. Ну, ладно, это как бы рабочий момент, что делать, буду ждать, сидеть. Знаете, вот я стою, пока его жду, смотрю, наблюдаю, видите, вот за стеклом у них обычно такие вот встречи, ну, типа планерки по-русски, так скажем. И вот они там о чем-то беседуют. О чем можно беседовать? Это уже минут 20, наверное, просто сидят, все слушают своего какого-то главного менеджера. Вот что им там можно говорить? Давайте, ребята, давайте, больше продаж, больше продаж, давайте. Или как? О чем? Как это происходит вообще? О чем они разговаривают? Напишите, кто-нибудь реально. Новенька, среди моих подписчиков много, кто работает в автосалоне. Может, кто-то подскажет, что там за мотивирующие такие утренние разговорчики. А вот, кстати, смотрите, я уже и понаблюдал, исходил к ребятам. Видите трейлер? Вот такой трейлер я себе хочу купить после того, как свой продам. Это совершенно новый на 7 машин. Но новый он, правда, стоит такой, я думаю, сейчас уже тысяч под триста долларов, наверное. Но это просто бомба, ребят, этот трейлер просто бомба. Во-первых, он на 7 машин, видите, впереди, если вам видно отсюда. Я просто не хочу выходить, потому что я... Жду своего менеджера. Спереди у него такая шишка, кон это называется, или нос, как-то так, типа нос. Туда седьмая машина залетает. Во-вторых, он по высоте такой же, как у меня, 13.6, не выше. В-третьих, что здесь есть такого? Ну, рампы 4. у меня три, там 4 рампы, плюс они слайдуются, они вот таким образом двигаются. Это очень важно тогда, когда ты хочешь елочкой машины поставить, то есть это действительно важно. Но это уже следующий уровень, Ну вот к такому уровню я и стремлюсь. Плюс она, смотрите, у него... Ну это, ну, это совсем крутой трейлер. Тут у него электрические рампы внутри, по-моему. Насколько я вижу, такие там специальные направляющие есть. Это очень крутой трейлер. Но, в принципе, нет ничего невозможного. Я вот на своем примере вам, ребята, показываю, да? Чтобы не было ни у кого сомнений, что что-то... Что Чего-то нельзя добиться. Все можно. Я вот самый лучший пример. Деревенский парень, который приехал в Америку совершенно без денег. И потихонечку-потихонечку иду по ступенькам, зарабатываю деньги. Так, все, у них митинг закончился, пойдемте. Oh, thank you. Thank you, Тони говорит, может ты хочешь воды или что-то еще? Так, Porsche Panamera, ребята, 19-го, кажется, он года. Что вам сказать? Большая тяжелая машина. Надеюсь, что они уместятся в одну линию на первый этаж вместе с Range Roger. Так, вот здесь вот есть повреждение. Видите, бампер чуть-чуть выскочил. Можно попробовать поправить. О, видите, я уже починил. Классно. Видимо, на сервис машина приезжала. А, oh, я. Yeah. Говорил он меня взять кока cola Нет, возьми, нет, возьми Ну ладно, раз такой добрый Взял пару штучек Одну Витали, другую мне Оп. Тем более у них чуть место есть Так, ну что, как она заводится, ребятки Вот здесь, да? Завели дальше Поехали так, тем временем, ребята, Виталий, я сказал, чтобы он выгружал, range ровер да, тяжело, но ему придется работать скоро одному, поэтому я сказал, чтобы учился, не спеша, чуть-чуть проехал, опять посмотрел, вышел, потому что без меня поедет, как он будет работать, выгрузил, молодец, молодец, подготовил все, красава, что сказать. Так, ребята, он ушел к Лене, а потом вернулся и говорит, на тебе, пожалуйста, little tips, он сказал. 60 долларов. Совсем не little. Короче, я мог бы сегодня не доставлять, мог бы завтра, сегодня воскресенье, вечер уже. Но я подумал, что лучше быстренько мне это сделать, чтобы завтра мне пораньше оказаться дома. И он этому был вчера говорит, ты крутой, чувак, ты крутой, мне в смс написал. Что я крут, ребят, если вы не знали. Сам по себе я крутой, но вот так говорят, это не я придумал. Не верите, что ли? Окей, я вам сейчас прикладываю скриншот с нашей переписки, и вы все поймете. Короче, что по поводу покупки трейлера. Виталий, тот, который проходил у меня практику, который учился на этом трейлере, как я понимаю, покупает мой трейлер, но мы с ним, по крайней мере, об этом договорились. Ему еще нужен трак, сейчас он возвращается домой к себе, и, ну, по мере вот здесь, в Миссельвании, и, соответственно, покупает трак. Ну и возвращаюсь через какое-то время, я не знаю, неделю, сколько его потребуется, может быть, два. Поэтому я не знаю, успеваю ли я сделать еще один рейс или нет. Ну и, в общем-то, я тогда приступаю к поиску себе другого трейлера. Какие-то варианты я уже присмотрел. Но после того, как я получу уже деньги, я буду искать себе уже конкретно, более конкретно ездить, смотреть. А пока я, может быть, еще один рейс успею сделать на этом трейлере. Может быть, не успею, я не знаю. К сожалению, Виталий с вами знакомиться не захотел, почему-то он стесняется, но такие люди, к сожалению, встречаются, стесняются, боятся видеокамеры. Я не знаю, может он на родине ничего натворил. может он там в федеральном розыске, и сейчас вы его узнаете. Но я, конечно, шучу, но мне меня всегда это, знаете... Немножко расстраивает, я не знаю, как вас, но меня прям чуть-чуть расстраивает. Я хотел вас с ним познакомить, я хотел показать, ну, какой человек у меня покупает трейлер. В последующем мы где-то с ним на Дракстопах встречались бы, если бы, то я бы записывал тоже видео, вам рассказывал, какое-то маленькое интервью у него брал, спрашивал, доволен или нет, ну, вот так выходит, ребят. Ну, на будущее просто хочу вас всех призвать, не стесняться, ну, 21 век. Ну, и ладно, ну, зато не постеснялись другие ребята. Какие ребята? Ну, например... Алексей, помните, я был избирал Беларуси недавно, классный парень, не стесняется, давай видеокамеру, давай рассказывать. опять ребята, как на зло, как обычно, я долго разговариваю, может быть кому-то из вас это не нравится, Ну, мой блог, что хочу, то и делаю, так что буду болтать.